Если бы у вас был оригинал картины «Мона Лиза» или «Джаконды» от Леонардо да Винчи, вы бы повесили ее в своей современной квартире? Нет, прозвучал ответ. Но если бы я был вор и жадный до денег, то непременно украл бы ее и продал. Здравствуйте, друзья, художники-любители. Мне нередко задают вопрос в комментариях. А вы не могли бы скопировать «Джаконду»? Мона Лизу сразу отвечу, не смогу. Но сейчас займусь именно этим. Буду ее копировать, но постоянно будет звучать вопрос, а зачем? О процессе работы немного расскажу в конце ролика. Оставлю интрижку. Пока смотрите, порассуждаю. Эта картина является мировым шедевром. Точная дата написания неизвестна. По некоторым сведениям, написано между 1503 и 1505 годами. Ныне хранится в Лувре. Наверное, редко встретишь человека, который не слышал бы о Джаконде. Я с детства знаю это произведение, по репродукциям из журналов, по рассказам из телевизора, или из прочитанного в прессе. Видел ли я картину оригинал в Лувре? Конечно нет. А значит, о какой копии может идти речь? Хотя на просторах интернета, мне удалось найти качественную репродукцию. Вот показываю. Хорошее разрешение, видны все трещины на полотне. Даже по периметру, можно разглядеть грунтовку холста. А зачем? Я же не собираюсь копировать эти трещины и грунтовку, но посмотреть интересно. Когда я взялся за копирование, то возник вопрос, какая цель преследуется? Сделать джаконду похожей? Или понять технику написания? Сколько легенд об этом полотне ходит по свету? С кого была написана сама модель? Подтверждений нет, только слухи. То, что картина имеет множество тончайших прозрачных слоев и тому подобное. Не буду углубляться в легенды. Информации на этот счет предостаточно. Кому нужно, тот найдет. Так как же копировать картину, а главное, кого копировать? Всем ли нравится женщина, изображенная великим художником? Здесь один ответ на вкус и цвет. Мне не нравится ее внешность, но тем не менее, чем дольше я изучал ее образ, тем больше начинал в него влюбляться. Об этом позже. Я копировал немало картин для того, чтобы учиться у мастеров. Старался копировать те работы, в которых хоть немного была понятна техника написания. Во многом шел своим путем, и как любитель, имел право на ошибку. Особенно это касается пейзажа. Ничего страшного, если ветка дерева ушла немного в другую сторону, не как у автора, а копия портрета, отвечающая по технике от оригинала, не имеет права на ошибку в его построении, или в характере. Вот, например, копия портрета, выполненная тремя коричневыми красками. Техника написания экспериментальная, но портрет должен быть похож и точка. Данный портрет не совсем похож на авторский, но хотя бы, это красивая девушка, и ее было очень приятно рисовать. Аджаконда, Мона Лиза. Асимметрия глаз. Непонятно, улыбается она или грустит, поза беременной женщина и тому подобное. Вначале я вообще не понимал, что рисую, а главное, зачем. Леонардо да Винчи понимал, а я нет. Если бы знать правильный ход написания полотна, но мастер мне об этом не рассказал. Гораздо полезнее для художника-любителя, неоконченные картины Леонардо или фрагменты репродукции с большим разрешением. На них можно проследить техническую сторону руки автора. Еще интересней. Рассматривать и изучать инженерные наброски Леонарда да Винчи. И тут встает вопрос, а был ли он художником, как таковым, или больше изобретателем, экспериментатором, инженером. В принципе, инженер-изобретатель того времени должен был уметь рисовать. Компьютеров раньше не было. И Леонардо великолепно справлялся с чертежом, с рисунком, с красками. Может поэтому я и не видел в портрете Джаконды живописи, но видел великий эксперимент. Сколько лет мастер писал свою Монолизу? Точно не знаю, но не один год. Писал на большом холсте, масляными красками, в цвете. Какими красками? Какими цветами? Каким техническим способом накладывал эти краски? Я не знаю. И не знаю того, кто знает. Короче, одни вопросы. Многие пытались повторить эту работу. Даже были очень похожи на оригинал. Но была ли это Монолиза? Было что угодно, но не она. Так вот, чтобы утолить свою жабу и просьбу подписчиков, я и взялся за этот эксперимент. Не за живопись, а именно за эксперимент. Скопировать портрет один в один, в цвете, как здесь. Но ведь цвет будет с монитора. И не факт, что он будет, как в оригинале. Вернее он вообще будет другим. А значит не будет Мона Лизы. А лишь дешевая подделка, даже если и будет похожа. Но зачем? На стену не повесишь. Продать тоже не получится. Это не пейзажик или натюрмортик, которые могут украсить интерьер современной квартиры. Это слишком специфичная живопись. Как вы заметили, я рисую одним цветом. Не думайте, что это предварительный подмалевок или эскиз. Это и есть суть эксперимента. В названии ролики нет ошибки. Это именно МОНО ЛИЗА. Черно-белая картина. Гризаль. Думаю, даже художники-любители понимают как сложно изобразить монохромом картину, разложив ее по тонам, полутонам и тому подобное. Тем более портрет Джаконды, который так плавно разложен по этим составляющим, не говоря уж о вуале всей картины. Сфумата. В живописи это смягчение очертаний фигур и предметов, которые позволяют передать окутывающий их воздух. Вроде и этот прием разработал Леонард да Винчи. А сфумата я и не думал, потому что краска акриловая, это еще одна сложность, которую я себе поставил, а именно. Я не пишу акрилом. Могу использовать его только в качестве первоначального грязного подмалевка. Что вы и видите на холсте. Непонятно, грязный силуэт человека. Пока еще и человеком то назвать трудно. Ранее я говорил, что размер полотна Джаконды не маленький, там 7,6 на 53 сантиметра. Мне жаль было использовать такой холст, ради непонятной копии. Поэтому, мой холст составляет всего 50 на 35 сантиметров. Холст был загрунтован акрилом, поэтому и писался акрилом. Двумя красками, черной и белой. Вначале были сомнения, идти от светлого к темному, или от темного к светлому. На моем канале есть ролик, как написать виноград, глубина резкости, теория одной краски. Оставлю ссылку в описании. Там я уже пробовал один цвет акрилом. Виноград писался от темного к светлому. Вытаскивая свет, до полной белизны белил. Чтобы было понятнее, как рисовалась джаконда, э, советую посмотреть ролик про виноград. Акрил невозможно растянуть от черного до белого, через серый плавно. Масляными красками можно. Кстати, на канале тоже есть ролик с этим же приемом, только масляными красками. Э, портрет ретро, по-моему, называется. Ссылка в описании. А вот в акриле, такого плавного перехода, можно достичь только через множество слоев, жидко разбавляя водой акриловую краску. Представляете, сколько времени мне пришлось повозиться с этой лиской. Хорошо, что акрил сохнет быстро. Об этом скажу в конце. Виноград, о котором я упомянул, писался несложно, потому что у него одна геометрическая форма, шарик. А портрет? Сколько в нем форм? Я уже не говорю о плате Джаконды и тем более о ее руках. Малейшее отклонение в светотени и сразу получишь искажение этих форм. Особенно критично для лица и рук. Вот поэтому, я накладывал много тончайших слоев, сначала черный, а затем вытаскивал светлые участки белой краской. При этом, каждый раз получал не джаконду, ни мышонку, ни лягушку, а неведомо зверушку. Думал, что не вытяну схожести лица с оригиналом. Несколько раз хотел бросить эту затею. Приговаривая, зачем мне это нужно. Но упор собрало верх. Смотрите, сколько раз менялось лицо. Не мог поймать эмоцию, выражение, характер портрета. Но кое-как, то так, то сяк, то просто наперекосяк, продолжал. Ежедневно, по 2-3 часа в день, на протяжении двух месяцев, я мучил монопортрет Лизы. Но чем дольше с ним работал, тем больше влюблялся в образ вроде бы не очень симпатичной женщины. Я увидел ее красоту. Только все время задавал себе вопрос. Зачем? Ну, хочешь повесить данный портрет у себя дома, просто распечатай его. Благо, современные технологии позволяют это сделать качественно. Вывод такой. Не все картины поддаются копированию. Такие полотны, как черный квадрат Малевича, Крик Эдвард Мунк или Мона Лиза Леонардо, слишком далеки от живости в нашем любительском понимании, хотя авторами и были применены живописные средства. Это больше слово или эксперимент. Трудно поймать, в чем фишка таких великих произведений. А главное, зачем. Можно найти свою. Как можно повторить технику Леонардо да Винчи на примере Джаконды, не зная руки автора и не исследуя оригинал? Никак. И все-таки, в моем случае, данная работа принесла большую пользу в практике. Я стал чувствовать акриловые краски в многослойном наложении, без единого пастозного мазка. В итоге, получилась не копия Монна Лизы, а своя картинка. МОНО Лиза, черно-белая. Тончайшие слои акрила, недалеко ушли от грунта. А значит, на этом холсте можно написать любую картину масляной краской. Потому что сама Лизочка мне не нужна. Акриловые краски по высыхании темнеют и становятся матовыми. Можно покрыть лаком, чтобы она засияла и попробовать продать. Задорого. Для обучения копировать полезно. Но не нужно копировать то, чего невозможно понять, как это устроено, зачем. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.